Здорово, чуваки. Здарова, блядь. О, пилотка. Да, если не надо. Давай хоть не в сухую выебьем, бля. Давай выиграем лучше. Нихуя не видно, откуда стреляют. Опять эти пяти команды, блядь. деревом у себя Гадя. так пилот играет правой точки окей я от левой буду от левой да я от левой буду от б атаб это бьята батарея у меня прикройте и будет баланс какой-то ремонт как бы сейчас заберет Забрал. Унесли с слева. Блин, налево. Блин, налево. Блин, налево. Блин, налево. Блин, налево. Блин, налево. Блин, налево. Блин, налево. Блин, налево. Блин, Кстати, сейчас рандом, блядь. Да, наверное, да, да, ты знаешь. Бап. Надо чекать. А да, боже, от бедра ни одной пуни не попадает. Что за хуйня? Рломка на бам. Блять, ну на Б бата была. Батин, бата на б лежит до сих пор. Блять, там пружина справа на А лежит. Они а ее он оттащили, блядь. он, он лежит, вон бата, бата есть. Да все Эти ташилонка у меня! Пошел. Блядь, перехватили его, перехватили его! Да заебись, блядь! Ребята, батарея у меня! Тащи, блядь, тут скреты. На красном! На красном да, правый дом! Батарей да, у меня, прикройте! Релонка на красном Справа у нас на Да хуй знает, честно. Слева духу я, слева до хуя. Ну, походу справа бля, потому что они все туда побежали. Боже, какой же говнище этот мрозит. Слева на контейнере. Бля какая же чмошница, блядь, герби Давай, блядь, поэтому. По вагонам, блядь. А, ну я все нашли, нашли сейчас гибну забыть. Лиломка лох и на красном. Ну баб, чикните, чикните точки, чего вы сидите, где, блядь? Да тут на бат. Убил. О. На правом поезде пружина. У кого есть канонсатор? На правом поезде пружина. Давайте а. Так на ну, слева никаких бат нету. А уже у них слева сейчас это. Инфа приломки. Правос. Между вагонами. На размин сыграйте, убейте его. Украл и... батарею. Прикройте. Я Прикройте! Батарея у меня! Бля, ну наш третий этаж и ломка, сука. А под респой справа, под респой справа, ты редбаты, ты редбаты. Ребята, батарею нет, прикройте. Третий таршер ломку убили нет? Украл батарею, прикройте. А где он сейчас? Да херу просыпь. Блять, я не понял откуда он дел. Где-то, где-то. Помогите перейти. Или, или второй этаж, или на красном где-то. А, прочекай, прочекай, прочекай <свист> дубинка. <до> <свист> База, бля. Я вот словил, словил, словил. Меня прикройте! Да блять, пусть кто-то убьет его, сука, он не спит и нашивает. Чекаем, чекаем, чекаем, чекаем, На, бата на, на. Прикройте батарею! Блядь, я... я, я, я забери, забери. забери. блять уносит, справа уносит быстрее, блять Ты там уже, один там справа уносит, блять Домойка, домой Домо Вы перехватили, да? Да. да. да. Сейчас бел было, сейчас бел Да боже, бля, он не умирает. Второй этаж справа. Да-да, ты не Бля, да? надо еще одну брать. Лево, помогите, давайте типа. по... Он вроде сидит на нас, сидит за забором. Убил слева двоих. А, ты вроде здесь была, слышишь? А, нет... Вот, дорогие, вот, дорогие. На правом вагоне вроде же а, а, это плотно. она была, это она была да. А там их дохуя а, Всё, она уехала всё Конце-команда была Там один был Там их было трое, ёпта Право, второй этаж. Ладно, надо наши хренить. Украл батарею, прикройте! Да блин ебаная реломка в спину постоянно хуярит, блять, хуй процыж по каким-то пикселям ебану. Мать, okay, спиздили. Он налево на ушел, налево, налево. На лево, лево, под, под, а под артефактом, несет. под артефактом. Перехвати, и убили, yeah. Налево под артефактом <связь> на базит никого. Бля, не смог перехватить, сорян. Ах, я не видно. Даль. Вот модные прибалевлять. Да, брат, он насит. Погнали толкую. <связь> а там реально. 26 HP. Никого нет. Прямо не убежал, блядь. База, база, база, физик. здесь, ты здесь, потом. Убил, наш верх. вносит по Блять, ребята ну зачем прикалываетесь ебаный бро ну блядь он, он еще не покинул базу Где? вот брат. Бля, он, он на базе, он на базе, на базе ремонт, он на базе бля. А, он держит батареи в руках. Бегай, бегай, сходи, Вон он бата, бата, Ребята, Унимите, у него. Он зарвал. Справа, справа, право у него. Вон он, вон он, Ребята, у меня... Прикройте. Забери бата быстрее, Буранов, блядь. Вагоне. Щарванет бата, выебнулись? 30 секунд, дурачки, поднимите батарею, блядь. Прикройте! Батарея у меня! Сейчас. Так, ну все, ничья, походу. Или мы проебали. Если мы не разгрузим okay, На точке, на точке. Все, проебали. Приломку еще подошел к точке.